Торговый робот для Quik, хитрый скальпер. Здравствуйте всем! Представляем вашему вниманию новый робот. Данный робот можно использовать для различных целей, в том числе для скальперских стратегий на всех трех торговых площадках. В роботе есть дополнительные фильтры для защиты от манипуляций других участников рынка, есть фильтр по тренду, более 20 режимов настройки, и данный робот вы можете предварительно протестировать, заказав демо-версию на нашем сайте. Ни для кого не секрет, что скальпинг является одним из самых популярных видов трейдинга. С чем же привлекает так скальпинг? В первую очередь, возможностью торговать на небольшой депозит. Имея 5-10 тысяч рублей, вы уже можете начать с успехом применять скальпинские стратегии. Кроме того, у вас нет риска при переносе позиций, и вы никогда не попадете на утренний гэп, что он пойдет против вас. Привлекает также высокая потенциальная доходность. Но из минусов можно сказать огромное эмоциональное напряжение, которое постоянно испытывает трейдер, который занимается скальперской торговлей и вынужден постоянно просиживать перед монитором. И также огромный минус – это необходимость иметь огромное количество свободного времени. Вы постоянно должны быть в рынке и постоянно следить за котировками. Частично сгладить минусы помогают использование роботизированных систем. Робот может как раз снизить огромное эмоциональное напряжение и может в отличие от трейдер работать одновременно на неограниченном количестве инструментов. Одного из таких скальпельских роботов мы можем предложить ваше внимание. Он позволит вам полностью автоматизировать торговлю, позволяет работать на всех трех основных площадках, срочной секции, на фондовой секции, даже на валютной секции. Робот умеет торговать стаканом стаканном спреде. Имеет различные настройки для защиты от манипуляций других участников. Используя более 20 режимов торговли, вы можете использовать совершенно различные стратегии. Также можете применять фильтр наличия в настоящий момент текущего тренда, который определяется по двум индикаторам скользящей средней или параболиксар. И у вас есть возможность протестировать предварительно робота. Робот умеет удобный конфигуратор, все параметры вы можете изменять и настраивать онлайн. Вы можете заранее настроить запрещенные периоды для торговли, в течение которых робот не будет участвовать в рынке. Как правило, это начало открытия дня, когда идут какие-то непредсказуемые резкие колебательные движения. Различные дополнительные условия позволят вам защититься от манипуляций других участников рынка. Это игнорировать некоторые лоты в стакане. Возможность использования временного лага. А наличие фильтра дополнительного по графикам на основе индикаторов позволит торговать только в направлении текущего локального тренда. Скальпинскую стратегию можно использовать на срочном рынке, работая в различных режимах и лонг и шорт. Роботы можно использовать на акциях, на фьючерсах. Но тут вы имеете дополнительные риски, которые связаны с тем, что возникнет резкое направленное движение. Но есть еще вариант, когда скальпинг можно применять на облигациях. Имея хорошую ликвидную облигацию со спредом хотя бы от 0,1%, вы можете заставить робота торговать в этом спреде. Поскольку облигации не подвержены резким движениям, если вы найдете такую удачную облигацию, то такая стратегия позволяет зарабатывать по нескольку процентов в день. Давайте посмотрим, как же работает робот-скальпер в терминале квид. Перед вами уже готовый робот Quick, который настроен на фьючерс, на нефть. Снимаем демо режим и запускаем торговлю на один лот. Робот автоматически определяет спред в стакане и работает по заданным нами условиям. Фильтры по тренду у нас сейчас отключены. Робот начинает торговлю. У нас задан один лот, поэтому купив один лот, он начинает два лота стараться продать и продает его в спреде стакана. Есть возможность самостоятельно настраивать отступ от лучшей цены бедаска в стакане. Есть возможность игнорировать некоторые лоты в стакане, игнорируя мелких участников рынка. И также контроль необходимого минимального расстояния в спреде. В данном случае мы стоим за ближайшим бедаском, чуть в вглубь стакана, и робот в таком состоянии пытается поймать движение. Робот написан на языке Lua, и это позволило добиться максимальной скорости обработки информации из биржевого стакана и моментальной реакции на действия других участников рынка. Как видите, как только стакан меняется, моментально робот переставляет заявку на один шаг от лучшей цены вглубь стакана. Спред у нефти очень узкий, и здесь нет возможности работать внутри стакана, но мы можем убрать отступ. И тогда робот будет выставляться просто по бедаску. Очень много здесь зависит от вашей комиссии. Чем меньше ваша брокерская комиссия, тем больше вы сможете потенциально заработать, используя такого рода скальперские стратегии. Реализовать подобного рода стратегии в ручном режиме просто не представляется возможным. А при этом робот может с легкостью работать не только на одном, но и на 10 и даже 20 инструментах одновременно. Робот позволяет при помощи индикаторов учитывать локальный тренд. И вот если бы мы задали тренд торговать только по тренду, то когда цены на нефть росли, робот открывал бы только длинные позиции. И это существенно увеличивает вероятность вашего выигрыша, когда рынок, когда инструмент находится в направленном трендовом движении. Сейчас рынок ушел четко в боковик, и здесь фильтр по тренду уже не имеет смысла, и его можно отключать вы имеете возможность предварительно заказать демо-версию и протестировать робота-помощника Хитрый Скальпер, который демо-версии имеет некоторые ограничения. На нашем сайте kbrobots.ru заходите в раздел «Демо» и заполнив форму номер 1 «Демо-роботы для терминала Quick», вы получите все 14 роботов, для которых в настоящий момент существует демо-версия. Список этих роботов указан слева – от формы для записи Заполняете ваш e-mail, ваше имя ставите галочку и нажимаете заказать подтверждаете полученное письмо и получаете бессрочный доступ к демо версиям который можете протестировать на своем терминале и на демо терминале Quick, где вы сможете все спокойно проверить и протестировать параметры благодарю всех за внимание более подробную информацию о данном роботе вы можете прочитать на нашем сайте kbrobots.ru